Привет, друзьяки! С вами снова Оптимус, снова Хилклим Рейсинг. Давайте погоняем, где же мы с вами сейчас поедем? Можно в квестах поездить. Вот, кстати, смотрите, квест открылся у нас на моноцикле, а моноцикла у нас нету. Поездить мы не сможем, то есть челлендж, в принципе, на сегодняшний день переложим на следующий выпуск. Вот, у нас в магазине есть, ух ты, богатый комплект, классно! Куча алмазиков, денег, машинки, улучшалки, все за деньги, все за деньги, а мы деньги не вкладываем. Кстати, напоминаем, что деньги мы не вкладываем. И я сказал про челлендж, ладно, рассказывать не буду, в принципе, посмотрите предыдущий выпуск, и вы все поймете. А пока погоняем на супер дизеле. Что же у нас будет с ним? Первый снег. Классная гонка, я когда-то не любил снежные гонки, а сейчас... Как-то как равнодушно, когда машина почти на максимальных улучшениях. Все равно по какой трассе ехать, но нас как-то так, ребята, быстро обошли. Так, стоять, куда погнали? Стоять, стоять, мы должны быть первыми. Ребята, без обид, но вас нужно обойти. Обойти. Оптимус, давай, оптимус, давай, Аж пламя с трубы летит. Давай, давай, давай, давай. Ну, к сожалению, четвертая позиция. Ноль очков, расстройство, полное расстройство Ничего, у нас впереди еще два заезда Сейчас нужно будет выложиться по максимуму Ребят, давайте, поддержите нас лайками И мы обязательно займем первую позицию И выиграем этот заезд Вот так вот, со старта у нас пламя пошло из трубы Видимо, ускорениться нам удалось хорошо Давайте заправки пропускаем Но заезды маленькие, нам тут заправляться, наверное, особо не нужно да, да, да, да, да, летим, летим. Стой, куда ты, куда ты обгоняешь нас? А ну стоять, стоять, да. Вот так вот так, давай, давай, давай. Оу, ура, на самом финише мы выиграли. Ну, как выиграли. Заняли первое место во втором заезде. Впереди еще третий решающий заезд. А мы пока на второй позиции. Последний здесь покажет. Идеальный старт, классно, супер. Супер, давай, оптимус, давай, главное, не распейся, а то, знаете, ребят, кто смотрел наше видео, точно уже знает, что мы любители сломать себе шею в некоторых заездах, особенно в шахтах, так это вообще, и, и подавно, так чуть не зацепили здание, о, кто-то уже разбился, а мы первые, ура, 3 плюс 3, ждем всех участников и узнаем, а, личный рекорд, ура, ребят, у нас первая позиция, мы первое место разделили с парнем, по 6 очков у нас было Но тем не менее, первое место очень приятно Дальше, дальше едем, едем, дальше набираем медальки Будем открывать Чумудан, Чумуданчик нам нужно открыть Так, идеальный старт, есть идеальный старт Гоним, гоним вперед, давай, давай, давай, давай Кстати, надо будет, ребят, как вы думаете я проговорился в одном из видео, что когда-то было там 10 раз подряд идеального старта. Я постараюсь для вас, наверное, или в следующий, или в ближайший выпуск снять видео 10 раз подряд идеального старта. Кто хотел бы увидеть это видео, пишите нам в комментариях, я за давай 10 идеальных стартов. Вот так вот. Чем больше комментариев, тем ближе будет снято это видео, в общем. Вот так вот, опять идеальный старт, видите, уже два, три, наверное, даже подряд идеальных старта. Десять, наверное, пока не будет, но три уже есть, три есть. А пока гоним, забираем медальончики, денежку забираем, ведь нам денежка очень-очень-очень важно, важно для нас, потому что мы не влаживаем извне. Так, так, медальон, ух ты, есть! Второй раз подряд три очка круто и третий заезд у нас покажет кто же у нас на гонке хозяин опять идеальный старт четвертый или пятый подряд ребята я даже не знаю пересмотрите пожалуйста кто-нибудь и скажите нам точно сколько было подряд идеальных стартов не 10 то понятно ну сколько 4 или 5 подряд было идеальных стартов а пока у нас первое место, и оптимус, давай-давай-давай-давай, забрал заправку, ух ты-пух ты, а медальку, ребят, медальку нам не дали. Прикольно, стартовали первое, медальку не дали. Все, все, обиделись, не будем больше ездить, медальки нам не дают. Давайте, наверное, погоняем с вами, где же погоняем, вот шахты. Давайте попробуем поставить новый рекорд, вот, новая цель, новый рекорд в шахтах. Вот, погоняем в шахте сейчас И вот так вот, не спеша Там 2048 47 было километров Нам надо проехать как минимум 2048 километров И у нас будет новый рекорд Как вы, ребята, думаете, поставим мы сейчас этот рекорд или не поставим? Ну, в принципе, что гадать Нужно смотреть и ставить новый рекорд Ехать вперед Кто верит в нас, ставим пальчики вверх Кто не верит на нас, ставим пальчики вверх и пишем в комментариях Мы в тебя не верим, ты не справишься А время покажет Время в воздухе покажет а, Прикольно вот это время в воздухе Бонусы, дополнительные плюшки Но, к сожалению, я, ребят, понял такую штучку Что в воздухе, пока у нас нету там, пропеллера на машине Мы замедляемся И едем немножко медленнее Поэтому нужно как-то ускоряться потихонечку или пропеллер, наверное, поставить. Надо уже дождаться пропеллер в сундочке где-нибудь найти. И... и... поэта... Подзадумался я. И ускоряться в воздухе. В общем, ребят, кто не знает, про что я говорю, посмотрите, у нас в обновлении появились в игрушке новые детальки. Кто играет, заходим в настройки, там, по-моему, и с левой стороны есть детали. Детали... Добавляем к машине, ну обязательно, чтобы у машины было прокачан уровень, там три ячейки, каждая ячейка дается на определенные прокачки, по-моему на 15 уровне, на 50, соответственно открывается вторая и третья ячейки, а мы пока едем, едем, едем, едем и летаем, каждую заправочку тебе нужно собирать, каждую монеточку, ребят, вы себе не представляете, как мы сильно ждем, когда у нас появится магнит, кто тоже ждет, пока появится магнит, пишите, я тоже жду. И, как, как говорится, жди меня, я приду. Ждем магнит, и он появится обязательно. Пока поедем вверху. А, вверху, так вот, полетаем. А, держись, держись, держись, Ой, держись, держись, ух ты, пух, ты, чуть не перевернулись, как было опасно, но мы справились справились и наш оптимус удержал в своих руках автомобиль управление и все что нужно а пока мы едем вперед ух ты камни ко под колесами посыпались главное быстро проезжать этот момент ух ты я заговорился у нас осталось аж 400 метров 3 четвертых проеханной трассы до, до сегодня уже проехано за даже меньше Потихонечку приближаемся. Там, кстати, будет опасный момент э, с лавой, э, когда мы попали в лаву, у нас повзрывались, наверное, колеса или мы сгорели целиком. Так назад, назад, назад. Ой, ой, это уже сильно назад, сильно. Стоп, стоп, стоп. Ух ты! А ну еще назад. Бу, видели, ребят, машинка назад не дает. Так, держись. Давай еще назад, еще назад. Не сдает назад машинка. Давай вперед. Чик, чик, чик, чик. Осторожно, давай, давай, газу, газу, газу, газу, газу. Ой, как хорошо, что все-таки заправка у нас была близко, и топлива нам хватило. А пока мы едем вперед и ни шагу назад. Сейчас соберем все, все, все, все монетки, доедем, поставим новый рекорд и все будет круто, круто у нас будет все. Так, о, вот. Вот был момент там, где мы сгорели в прошлый раз. А сейчас мы с вами проехали. И это значит, что у нас уроновый рекорд! Поставили все-таки посмотрим, сколько у нас хватит сил проехать дальше. Ну-ну-ну, давай, не спеши. Здесь мы еще не были. Так, было бы неплохо найти. Ай-яй-яй, разбились. Ну ничего. В следующий раз проедем намного больше. А пока подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока.